чемпионер нольник, если мы проведем в лак да, сегодня будет сегодня следующий ролик будет про форнайт наверное, надо не оставить концов. но у нас уже потихоньку скачивается Баба... царик, <свят> царик, Сири, царик, царик, царик, до царик, царик, царик, царик, царик, царик, царик, царик, царик, Пазла. У какая-то команда, это баскетболист, лист, листы такие, взрослые две, три. И они поймали нас, они... говорили, ну что, давай откушим нас или Уха Ухо, Они знали, все что он, девочки. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Опс, извините, подписчики. nothing tonight Лайка, лайков пицца 3 лайка 6 где эээ где написано украина не станет а всем лайк вы? да у лайков. лайках лайках это потому ладно у меня хотите ладно удаляю смотрите я удаляю через три два один прошу тысяч тринадцать, девяносто два тысячи прозмо Прошай, ну цреда. Вот я удали. Ну всегда. Эй, э, у нас было пятьдесят пять. Эй, ээээ. Я бы хотел набрать на месту, месту сетчат просмотров, а вы подписывайтесь. А, объясни. Пока.